Неправильно мне назначили, назначили преднизолоном я мазал, как бы, это вообще нельзя, казалось, было делать. Потом уже подсказали, что надо фуцинаром, ну вот я мазал фуцинаром. Правда, прежде я, значит, обрабатывал мазью какой-то дет, детским кремом, потом уже.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 Вот посмотрите, на какие перемены. Это просто человек помолодел. Прямо видно и кожа.